Что касается поставки вооружения, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в, военные, в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, делайте. это. Если нужны какие-то здесь решения, на моем уровне, пожалуйста, я готов.